Здравствуйте, я Наталья Некрасова автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Предлагаю вам связать косу, самую быструю, самую простую, наверное, из всех, какие только вообще возможны. Для работы нам понадобится декер, желательно четырехугольный, но такой декер есть не у всех, поэтому можно брать обычный трехугольный, который есть в комплекте к любой машинке. С одной стороны буду делать косу на четыре иглы, с другой стороны на три иглы, чтобы вы посмотрели разницу с которыми мы будем отворачивать косу можно оставить одну иглу в заднем положении для того чтобы была четкая дорожка итак с трехугольной декер сняли три петли на трехугольный декер поставьте в переднее положение чтобы с них не слетели петли и все что я делаю разворачиваю декер и надеваю петли обратно на иглу. Четырехугольный декер То же самое, ставьте в переднее положение крайние иглы, чтобы петли с них не слетели. Снимаю петли на декер, разворачиваю его и надеваю обратно на те же самые иглы. Поднимите язычки, чтобы легче было провязывать. И не меньше 6 рядов, если меньше, будет очень плоско и стянуто. Больше 4 Петель, к сожалению, нам не развернуть полотно. Меньше трех будет такая невнятная косичка. Поэтому три-четыре иглы. Оптимальная коса. Сняли, развернули, надели. Все. Сняли, развернули, надели. Ваша задача только выполнять разворот, не путая его вправо-влево, для того чтобы коса была. В одном направлении перевита. Просто, быстро, эффектно. Смотрите наши уроки. Вяжите как мы. Вяжите лучше нас. Ваша Наталья Некрасова.